Что с ногой? Ты да ничего. Все нормально. Как прошла тренировка? Как всегда. Саша, звонил отец, интересовался, когда у тебя итоговые игры. Он приедет? Он сказал, что попробует. Постарается. Значит, не приедет. Саша, ему тяжело жить на два континента, понимаешь? Играл бы за нашу страну, было бы проще. Ты не поймешь всей тонкости взрослой жизни. Да тебе и не надо понимать. Но карьера твоего отца близится к концу. И ему важно сделать, помочь с выбором. Чего тут понимать? Он мне не помогает с выбором. А я ему что должен? Не буду. Дед, я тут коленом ударился. оваливает немного. А почему сразу мне не сказал? К врачу обращался? Нет, ты первый. Надо обязательно осмотр тебе пройти. Обязательно обратиться надо. Могут быть у тебя созрения. Зачем? У меня же есть. Прекрасный, понимающий дедушка, к тому же врач. Ну хорошо, я посмотрю. Я посмотрю. Но если возникнут осложнения, то обязательно надо идти на осмотр к врачу. Хорошо, хорошо. Убедишься, что у меня обычные уши? Сань, зачем мне сказал тренеру-то? кематома то есть. М -м. Если бы я сказал, что ушибся и мне больно, меня бы могли отстранить. Я не должен так рисковать. Дедушка, я обязан участвовать в этом матче. Помоги мне. Не говори никому. Я буду беречь. Ну как я могу ему не сказать, а? Тренироваться будешь с повязкой, понял? Но если будет больно, то сразу обращайся к врачу, а то возникнет осложнение. Вот так, держи. О, Во, вот так. Все, я пошел за мазью. Все в тренировку все забыл? Нет. Но я не вижу, что ты помнишь. Работай над собой, я обучил, теперь после того. Пять кругов пошел. Так, все, помнишь, если готовишься и работай нормально. ДИНАМИЧНАЯ Прости, друг. начинай. Саш, ты знаешь мои условия. Ничего ужасного не случилось. <свят> ну еще бы. Ты мог порезать колено, сломать ногу и вообще довести себя до больницы. Ну как ты не понимаешь, что я не просто истеричная мама, которая против твоего увлечения. Ну я же волнуюсь за тебя, за твое здоровье, за твое будущее в конце концов. Ну да. Скажи еще, что это не из-за папы. Ты же не в восторге от того, что я играю в хоккей, как он. Забываешься, молодой человек. Твой хоккей не мешает учебе и не травмирует тебя. Вот наши условия. Твой отец здесь ни при чем. Сегодня ты нарушил договоренность. Если я не буду участвовать в соревнованиях, никто не поймет, как я вырос. И хватит считать меня ребенком. Но ты всегда им будешь. Да ты не понимаешь. В моем возрасте... Папа побеждал в региональных соревнованиях. А я даже в обычных победить не могу. Я вылечу колено. Мне поможет дедушка. Я буду участвовать в матче. Мне трудно догадаться, что здесь постарался твой отец. Дедушку вот не надо привлекать, хорошо в это дело. Он уважаемый человек. Не нужно беднать его репутацию. Поздно. Так все. Или ты отказываешься от матча и продолжаешь реабилитацию? Или ты играешь матч? Я не знаю, как ты его сыграешь. Но со своим хоккеем ты распрощаешься навсегда. Да, все это мое последнее слово. Привет, как раз думал тебе позвонить. Саш, я тут с отцом разговаривал. Вы опять поссорились. Да как всегда. Дед, ты мне нужен. Без тебя мне не сыграть вот в итоговом матче. Помоги. Саш, ты еще больше колено ушиб. Я да сегодня столкнулся с Денисом. Ударился тем же местом. А Семен Константинович в курсе? Да, он и Тренера странили меня. Ты же знаешь, насколько мне важна эта игра. Хоть папа и не приедет. Саша, раз тренер и врач рекомендует, то надо прислушиваться, а то будут осложнения. Здесь я бессилен. Нет, нет, нет. Не говори так. Ты все можешь, я знаю. Помоги мне завещать колено. Я обещаю, что буду делать все, что ты скажешь. Но мне нужно сыграть. Хоть и на злоотцу. Ой. Ну ладно. Я поговорю с, Семенковым. с и Сан -Санычем. но не обещаю, что получится. Дедушка, ты лучший! Спасибо! Что за... Думаешь, у тебя у одного папа крутой? Теперь я тоже буду бомбардиром. В смысле? Мы же одна команда. Мы ей никогда и не были. Терпи, будь больно. Вы сделайте так, чтобы я смог выйти и выиграть. Ты понимаешь, что твоя колено не резиновое. Что оно и трещину дать может. Или разлететься вообще. Ты растущий организм, не можешь остаться без своего любимого хоккея. Сделайте так, чтобы не разлетелось. Ты что, Харламу себя почувствовал? В героя записался? Маловато еще. Не горячись, Сан Саныч. Вспомни себя в его возрасте. Он должен почувствовать, на что он способен. И только вы матч все-таки. У нас игра не стоит того, чтобы так калечить себя и рисковать собой. Поэтому вы так просто отпустили Дениса в другую команду. Да ты... Сан Саныч, помнишь, как мы рвались в бой? Как важно нам было показать, что мы самые лучшие. Давай не будем мешать ему, а? Игру. Всего одну игру. Он ценной травмы потом вообще может не выйти на лед. А вы говорите одну игру. Андрей Сергеевич, вы хоть понимаете, на что толкаете нас? Пусть выходит на лед. Только в третьем периоде. Но если вдруг ты упадешь, то попрощайся с хоккеем навсегда. было. Тебя-то что? Понимаешь, я не хотел, Если бы не мой... Не важно. В общем, зря я тебя толковала. Ты прости меня. Мне пора. задание